Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч и сегодня мы будем говорить о рынке плат на новом сокете 1200 под процессоры Intel 10 поколения. Точнее будем говорить о платах с поддержкой разгона, на именно линейке Z490. Я дам вам немного важной теории по выбору, затем дам инструменты для выбора, но ну а потом самое главное расскажу о 7 лучших по моему мнению платах с обоснованием почему. Но для начала немножко теории. Без нее никуда, вы уж потерпите. Как по мне, в основе выбора любой платы для разгона лежит пять параметров, которые нужно оценить. А именно количество цепей и фаз в ее питании. Во-вторых, компонентную базу, то бишь насколько качественно использованные элементы, контроллер, даблеры, мосфеты, конденсаторы, драселя и так далее и тому подобное. В-третьих, конечно же, температуры, на которых работает эта самая система питания. Ибо порой даже качественные компоненты, даже в нужном количестве, при недостаточном охлаждении могут очень сильно нагреваться, что как вы понимаете не есть хорошо. Также надо оценить количество разъемов и комплектацию, ну и напоследок конечно же цену, точнее соотношение цены и всего вышеперечисленного. И самая большая проблема всех тех кто выбирает платы, лежит как ни странно в первом пункте, ибо у пользователей нет понимания что такое цепи и фазы и чем одно отличается от другого, а это на самом деле принципиальный вопрос. Подробно я его рассматривал в видео о том, как выбрать материнскую плату, так что если у вас есть минут 40 свободного времени, то советую посмотреть. Ссылка будет в описании. Сейчас же скажу очень кратко. В основе системы питания любой материнской платы лежит такая деталь, как контроллер. У контроллера может быть несколько каналов, через которые он управляет работой мосфетов. Если совсем упростить, то мосфеты это элементы, подающие непосредственно питание на процесс. Таким образом контроллер как дирижер говорит какому мосфету когда подавать питание, причем по каждому каналу сигнал подается в разное время со сдвигом или еще говорят что в разную фазу. Так вот, друзья, в приведенной схеме у нас 10-канальный контроллер, а значит мы имеем порядка 10 фаз. И у нас 10 мосфетов, по ним мы определяем цепи питания, значит цепей у нас тоже 10. Фазы и цепи выполняют разную функцию. Цепи обеспечивают процессор нужным количеством энергии, а фазы за счет подачи сигналов в разное время обеспечивают, скажем так, равномерность подачи этой самой энергии. То есть борется с ее колебаниями, или это еще называется пульсациями напряжения. И как вы понимаете заменить цепи фазами нельзя, и фазы цепями тоже, ибо функционал у них разный. Но к сожалению питание материнок не всегда бывает таким идеальным. Часто контроллер не имеет достаточного количества каналов, а нам надо управлять скажем десятью мосфетами, чтобы обеспечить процессор энергии. В таком случае часто пару мосфетов цепляют на один канал контроллеров. Такая схема называется распараллеливанием, в ней мы получаем также 10 10 цепей, но только 5 фаз питания и она не может зачастую хорошо бороться с этими самыми пульсациями напряжения. Поэтому наравне с ней применяют и другую схему с использованием промежуточного звена в виде даблеров. Они не просто распараллеливают сигнал на два, но и сдвигают сигналы друг относительно друга по фазе. В такой системе мы имеем 10 цепей и 10 фаз, пусть и неполноценных, ибо конечно же схема с даблерами не может в силу ряда причин соперничает со схемой с реальными фазами, но все же она несколько лучше, чем схема с простым тупым распараллеливанием при прочих равных условиях. При прямом управлении обычно записывают число реальных фаз. Если есть распараллеливание, то после реального количества фаз красным обозначают через знак умножения, сколько на одну фазу приходится мосфетов, обычно 2, порой даже 3. Ну а если есть даблеры, обозначают через синий знак плюс. Это по факту формула организации системы питания VRM у материнской платы. Также надо понимать, что не все фазы и мосфеты идут на процессор, часть из них идет на встроенная в него видеоядро которое обеспечивает работу встроенной графики, тогда это обозначается вот так. И также могут быть дополнительные фазы на питание системы памяти, системного агента VCCSA и VCCIO Если совсем упростить то самое важное на что они влияют это работа и разгон оперативной памяти. Сколько фаз и мосфетов должно быть для питания процессора спросите вы но реальных фаз желательно где-то 7-8 плюс 1-2 фазы на видеоядро, если вы планируете использовать встроенную в процессор графику. В случае даблеров обычно говорят про 5-6, в случае распараллеливания также где-то 7-8 реальных фаз. Мосфетов чем больше тем лучше, но как показывает практика их обычно достаточно даже на средних платах и у них оценивается скорее не количество и даже не максимальная сила тока, а качество и то насколько они нагреваются. Это оценивается в целом по температуре всего в для чего же я все это вам рассказываю, друзья? Потому что специально для вас я сделал вот такую вот табличку, где расписал все необходимое для сравнения и выбора материнских плат на Z490, в том числе и формулы питания. Обычно такие таблицы делает сайт Tom's Hardware. Но наконец, июля 2020 они такую таблицу для Z490 еще не допилили, ибо информация еще не полная и не по всем платам. Поэтому пока пользуйтесь моей, позже добавлю ссылку на их вариант, он обычно круче и содержит больше информации. Что же, друзья, есть в этой таблице? Я взял 39 платы с примерно 50 ныне существующих самые популярные варианты от 4 брендов. Платы в рамках бренда отсортированы по убыванию цены. Это все стандарты ATX платы или огромные Extended ATX, Мини ТИК я выделил отдельно в конце этого списка микро ATX я в сравнении не брал, ибо как по мне они не столь интересные и на самом деле информации по ним еще меньше чем по стандартным платам. В таблице вы также найдете название платы, какой контроллер в ней использован, сколько реальных фаз на процессор, есть ли в системе питания даблеры, сколько использовано мосфетов для питания процессора, какие мосфеты, насколько они ампер и какова их суммарная сила тока. Сколько реальных фаз питания и мосфетов приходится на видео ядром. Ну и под конец формула системы питания, то о чем мы и говорили. Сразу скажу, что по фазам, приходящимся на VCCIO и VCCSA, это также на подсистему памяти. Инфы пока что мало, поэтому в таблицу я ее намеренно не включал. Лучше никакой инфы, чем инфа с ошибками. Также я собрал информацию о функционале и разъемах. Если обновление биоса без процессора, то есть так называемый BIOS флэшбэк, если на плате второй резервный BIOS, если первый вдруг накроется, если индикаторы ошибок или коды дебагинга. есть если кнопки на теле самой платы, Wi-Fi, Thunderbolt разъемы, если поддержка SLA или Crossfire, сколько M2 разъемов и сколько из них с радиаторами, сколько M2 заявленных поддержкой PCI Express 4.0 и сколько из них будут иметь радиаторы, также информацию сколько разъемов под подсветку, сколько и каких колодах USB на плате, они нужны для подключения ряда устройств и в первую очередь разъемов на передней панели. Также сколько разъемов под вентиляторы, какой звук и самое важное какая цена по Яндекс Маркету, хотя скорее всего цены все-таки упадут раза в полтора спустя несколько месяцев, но пока как-то так. Надо понимать, друзья, что вся информация пока что не 100% точная, ибо не на все платы есть хорошие обзоры, да и автор мог ошибиться, собирая всю эту кучу информации. Если что, пишите в ВК или на почту, где ошибки, я постараюсь поправить. Но убедитесь перед этим, что вы действительно нашли ошибку, а не тупите сами. Также я подписал ожидаемые температуры на платах при установке 10900K и его работе на частоте 4.9 по всем ядрам. Поскольку в СНГ ни один блогер не может себе финансово позволить протестировать даже 10 плат на старте, а те кто могут собственно не умеют, то я составил данную графу на основании тестов трех иностранных источников, а именно YouTube каналов Hardware Unboxed и Tech yes City и нидерландского Hardware Info, который недавно протестировал 24 платы, в том числе и тесты VRM на температуры. Там, где данных нет, я указал на результат какого аналога стоит ориентироваться на основании схожести систем питания и радиаторов. В случае, если вы будете гнать 10900K выше 4.9, или будете планировать апгрейд на топы 11 поколения, то к температурам смело прибавляйте 15-20 градусов. Если планируете более простые процессоры, типа 10600K, то можете отнимать градусов 10 как минимум. Лично я не брал в свой топ платы с температурами свыше 75 градусов, ибо я не могу быть в них на 100% уверен, ввиду того, как работают мосфеты платы при высоких температурах. Там есть свои нюансы, поэтому стоит ориентироваться все-таки на более низкие температуры. Также в конце я подписал какие есть помимо всего этого фишки у некоторых плат и дал свои комментарии с моей личной оценкой платы. Вот как-то так, ну а мы переходим к нашему топу. Все семь плат я разделил на 4 категории, короче, как в том анекдоте, 28 танков, 7 рот, по 13 штук в каждой. Начинает наш парад Gigabyte Z490 Gaming 10 или Gaming X, зовите как хотите. Плата имеет достаточно новый, качественный 12-канальный контроллер SL69269 от компании Intersil. Он, к слову, лег в основу примерно 40% плат на Z490, даже очень дорогих моделей. 11 фаз идет на CPU, одна на видеоядро, фазы CPU организованы напрямую, без распараллеливания и даблеров, что очень даже хорошо. Масфиты тут SIG 651 на 50 ампер каждый. По качеству средние, но надо понимать, что и плата недорогая, она сейчас стоит порядка 15 тысяч рублей, однако я думаю, что в будущем цена опустится до приемлемых 10-11 тысяч. Температура VRM, как показали тесты уже упомянутого hardware info, порядка 67 градусов, так что у процессоров вплоть до 10700K, точно проблем с перегревом VRM не возникнет. Из плюсов есть возможность обновления библиотеки через BIOS флешбэк без участия процессора, есть два 2 и один из них с радиатором, третий разъем без радиатора зарезервирован под поддержку PCIe 4.0, то есть физически он есть, но пока не рабочий, видимо предполагается что с 11 поколением заработает, но на самом деле это не факт нигде об этом точно не утверждается. Из минусов нет Wi-Fi, нет SLI, нет колодки USB 3, поколения 2 для подключения USB Type-C на передней панели корпуса, если он вдруг есть. Небольшое их число разъемов под вентиляторы, всего 5 штук, ну и не лучшая звуковая, alc 12.0. Если оценивать вкратце, то плата с лучшей системой питания в низком ценовом сегменте до 15 тысяч, но очень скудная по комплектации разъемами, однако подавляющему большинству навороты эти не нужны, и ее функционала хватит в принципе за глаза. Третья категория и сразу три платы с плюс-минус одинаковыми характеристиками от трех разных вендоров. Это Gigabyte Z490 Aorus Elite AC, Asus TUF Gaming Z490 Plus с функцией Wi-Fi и SROG Z490 PG Velocito. Это читается именно Velocito, что по-итальянски означает скорость. Первая гигабайт Elite AC. Тут все просто. Elite это более расширенная и улучшенная версия Gaming 10. Контроллер тот же, правда фас на CPU на одну больше, 12 плюс 1. Как это возможно, если у контроллера только 12 каналов? Ну, за счет второго контроллера 229.001, который заведует питанием видеоядра. В целом решение добавить второй контроллер, оно неплохое, используется даже на топовых платах, поэтому это в принципе нормально используются те же мосфеты с 651 на 50 ампер каждый. Ну а для питания памяти на плате имеется, насколько мне известно, одна фаза, управляемая контроллером RT8120D. Мосфеты тут 4C06N как на верхнее, так и на нижнее плечо. О наличии иных фаз, например для системного агента, пока информации мало. По комплектации данная плата оснащена уже и колодкой под USB Type-C и Wi-Fi модулем, И также тут оба M2 покрыты чешуя и радиаторов, разъем M2 с поддержкой PCI Express 4.0 тоже зарезервирован, будет ли работать, тоже неясно. Звук тот же, но уже лучше экранирован. Температуры в VRM в нагрузке в районе 60 градусов. Цена всего 18 тысяч. Как по мне, стоит этих денег прям до последнего рубля. Да, сразу скажу, что в данной плате нету SLI, так что если он вам нужен, то почти полным аналогом за те же деньги, имеющим данную функцию, является плата Gigabyte Vision G. Единственное отличие между ними в дизайне, ну и у Vision, да, есть SLI, но нету Wi-Fi, то есть чем-то надо жертвовать, чтобы сохранить ту же цену. Что до Asus'овского в Gaming Z490 Plus Wi-Fi, то сразу скажу, что есть вариант без Wi-Fi, но разница в цене минимальная мне кажется, что здесь экономия в принципе бессмысленна. Система питания у ASUS а на базе восьмиканального контроллера Digi Plus ASP1900B, 6 реальных фаз тут тупо распараллелены идут на CPU, 2 на и видеоядра. И также два мосфета идут на VCCIO и VCCSA, информации о том, каким они управляются, у меня к сожалению нету. Сами мосфеты тут также от компании Vishray, это SIG 639 на 50 ампер каждый. В целом сказать, что система питания прям огонь в сравнении с тем же гигабайтом нельзя, но по идее как с борьбой с пульсациями, так и с обеспечением питанием она должна справляться. В остальном она похожа на предыдущую, правда функции обновления биоса без процессора нету, зато есть Wi-Fi и колодка для подключения USB Type-C. Звук тут такой же, это перебрендированная версия Realtek lc 1220 на разъемах под 2 также два, но лишь один из них с радиатором. О поддержке в будущем PCIe 4.0 разъемами M2 известно еще меньше чем у Гигабайта, Asus ничего не афиширует, но предполагаю, что такая поддержка будет. SLI тут также нету, ценник уплаты почти такой же порядка 17-18 тысяч, что в целом делает ее неплохим вариантом. Да, питание не лучше, но с учетом того, что Asus примерно на 5 градусов холоднее и у нее лучше. Лучше обстоят дела с биосом, то ее тоже стоит рассмотреть для покупки. Ну и последний вариант отосрока, у PG Velocito тот же контроллер ASL 69269. Тут 10 каналов идут на CPU, один на видеоядро и один обеспечивает фазу для VCCIO. Фаза видеоядра удвоена одним даблером ASL 6617A. Мы имеем одну удвоенную фазу и сразу два мосфета. Мосфеты тут СИГ-654 на 50 Ампер каждый, плата в целом холодная на уровне ASUS, а, однако достигается это за счет наличия сразу трех вентиляторов, установленных на радиаторах ВРМ. Решение спорное. С одной стороны, это те же вертушки, что я показывал вам на мини-АйТХ-плате от Асрока. Да, они действительно были тихими, только вот там они смотрелись более к месту. Зачем они на полноразмерной плате, остается загадкой. Как по мне, задолбаешься чистить. В остальном плата неплохая, есть экран посткодов и кнопки управления на теле платы, есть два M2 разъема и оба под радиаторами. Также в отличие от предыдущих плат создатели срока определились с PCI-Express 4.0. Разъем M2 добавлен зеркально обычному M2, так что он делит с ним как радиатор, так и стойки крепления. Он заработает с новым поколением процессоров, это известно уже точно, согласно спецификации. Также у платы много колодок USB, H7 разъемов под вентиляторы, топовый звук, тут уже не LC-12.0, а LC-12.20, однако нет Wi-Fi, нет обновления BIOS -а через BIOS Flashback, и как и у предыдущих плат нету SLI. И самая важная цена, она тут выше, примерно от 20 тысяч и более. Какую из трех плат выбрать, решайте сами, все они как по мне имеют как свои плюсы, так и минусы, но если оценивать совокупности, то они находятся на плюс-минус одном уровне. На втором месте две топовые платы, схожие в своем совершенстве, но при этом кардинально отличающиеся друг от друга, это Asus Apex и Gigabyte Master. А у это выжимка всего, что только можно запихать в плату. Контроллер тут тот же, что и большинства, но используют даблеры. 7 каналов контроллера удвоены даблерами, плюс мы имеем одну фазу на видеоядро. Мосфеты тут ASL 99390 на 90 Ампер каждый, не хухры-мухры. 3М2 с радиаторами, верхний вроде как с поддержкой в будущем PCI-Express 4.0, также есть SLI, Crossfire, Wi-Fi, звук высокого качества, различные кнопки и рычаги управления на теле платы, экран посткодов, BIOS флэшбэк. Плюс есть двойной BIOS, то есть это одна из пяти плат на рынке, которая его имеет. Если убьете основной, то всегда сможете загрузиться и восстановиться. Также есть 8 разъемов под вентиляторы и полный набор колодок USB. В дополнение сзади у платы есть бэкплейт и в отличие от многих других он тут не только для жесткости, но и является элементом охлаждения. На VRM также огромные радиаторы, за счет чего температуры VRM очень низкие. Короче единственный минус мастера это отсутствие Thunderbolt 3.0 Но Он может быть полезен людям занимающимся профессионально звуком или видео и использующим соответствующие девайсы Однако радует что таких людей немного, ну а для остальных мастер просто идеален Но мастер это представитель классической школы материстроения А вот Apex, хоть и обладает всеми теми же плюшками, но это самая выделяющаяся плата из всех Почему, спросите вы, на самом деле из-за наличия двух слотов под оперативку. Эм, а разве это хорошо, спросите вы? Да, друзья, это хорошо, если вы планируете профессионально заниматься разгоном памяти. Дело в том, что пока остальные производители ломают голову над тем, как связать два канала памяти и четыре модуля памяти, то бишь над топологией платы, дейзичейн или т-топология, а сусапекс с двумя разъемами головы не ломает, и ее вариант считается лучшим с точки зрения именно результатов разгона. Но за счет высвободившегося места и, возможно, Рядом с разъемами под оперативку разместили разъем под плату расширения DIMROG, куда можно установить два дополнительных М2 накопителя, добавок к одному, что есть на самой плате. Идея такого размещения мне, честно говоря, больше по душе, ибо охладить данную плату расширения с установленными М2 прямым потоком воздуха намного легче, чем разъемы на самой плате. Но помимо офигенных возможностей, связанных с разгоном памяти и интересных М2, тут имеется и отличная система питания. Она основана на 8-канальном контроллере DG ASP1405i. Это старый добрый AR35201, просто немножко перебрендированный Asus. Все его 8 распараллельных фаз Приходится на процессор, на видео ядро не приходится ничего. Так что встроенная графика тут не предполагается. И портов под нее, как вы понимаете, нету. Хотя кому она будет нужна в плате такого уровня непонятно. Скорее всего у человека будет отдельная хорошая видеокарта. Мосфеты тут тоже не хухры-мухры, а TDA 21472 от Infineon на 70 Ампер каждый. Короче, плата сделана для оверклокеров, для разгона на ней есть все необходимое, плюс еще больше, чем у мастера, разных переключателей для эффективного разгона и установки рекордов. Поэтому мое мнение, что плата Классная, но она для энтузиастов. Все остальные плюсы у нее такие же, как и у мастера. Правда нет бэкплейта сзади, ну и аналогично мастеру нету с Underbolt, если он вдруг вам нужен. По температурам VRM обеих плат очень холодный. Существенная проблема же у них только одна. Это ценник в 33-35 кусков. Ну и у Апекса порой проблема, что хрен вы его найдете в магазинах. В остальном они, можно сказать, что идеальны. Но есть, друзья, плата за 27 тысяч рублей, которая их во многом переплюнула. Во всяком случае, в соотношении цена-качество, и она является топом сегодняшнего рейтинга. Это MSI за 490 Unify. Контроллер питания процессора тут тот же sl 69269. 269 8 каналов с даблерами идут на проц, одна фаза на системный агент. Фаз на ядро, а значит и поддержки встроенной в процессор графики, как у Apex тут нету, но опять-таки маловероятно, что кто-то будет использовать данную плату со встроенным видеоядром. Мосфеты тут так же как у мастера ASL99390 на 90А каждый. Есть 3M2 с радиаторами, правда о поддержке ими PCI-Express 4.0 в будущем производитель пока умалчивает, но скорее всего она все-таки будет. В остальном, за исключением отсутствия двойного биоса – это тоже Aorus Master те же разъемы те же функции те же фишки да температуры по тестам чуть выше но это не критично поэтому по соотношению качества системы питания ассортименту разъемов и цене она как по мне является лучшим выбором среди топа при топ и сегмента правда в магазинах линейку Unify как и Apex порой отыскать крайне сложно так что вы уж постарайтесь вот такой вот топ, друзья. Добавочно скажу про платы Vision D, Vision G от Gigabyte и Creator 10G от Asus, который позиционируется как плата для энтузиастов. Если вам нужна сетевая со скоростью 10 гигабит или Thunderbolt разъемы, то они ваш выбор. На Остальным они нафиг не нужны. При этом я бы брал Vision D или Asus. Vision G, как по мне, относится к этому сегменту лишь номинально. Ничего интересного лично я в ней не вижу. Сандерболтов нет, Wi-Fi нет, скоростных сетевых нет, энтузиазмом тут и не пахнет ну и также вы мне будете 100% задавать вопросы про три и другие хорошие платы, а именно Strix E, Aorus Pro и Aorus Ultra. На самом деле все три платы очень даже хороши, но по факту от третьего сегмента, то есть допустим от Aorus Elite, они отличаются лишь наличием SLI и лучше звуковой LC1220. Ну и плюс у Strix и у Aorus Ultra лучше сделано охлаждение. В остальном они идентичны той же самой Elite, так что брать их есть смысл только если вам очень нужен SLI. При этом учитывайте, что за него вам придется доплатить минимум на 5-7 тысяч больше. Так что лично мое мнение, что оно того не особо-то и стоит. Ну и мини atx платы. Они тоже представляют из себя особый сегмент. Всего представлены 5 плат, но интерес вызывают лишь 4. На них есть подробный обзор сравнения на канале OptimalTech, так что если вы знаете английский, то можете посмотреть. Ну а на и atx tb 3 я сделал видео буквально на той неделе. Как по мне, из них оптимальным вариантом является, как ни странно, опять-таки MSI из той же линейки Unify. Питание лучшее всех, наравне гигабайтом по формуле 8 плюс 1 при этом в отличие от гиги есть thunderbolt и плата накидывает меньше напряжения при работе и разгоне так что имха мне кажется что она выбор номер один вот как-то так друзья вот такой вот топ если вы не согласны то инструмент я вам дал выбирайте сами но если согласны и решите приобрести себе одну из данных плат, то ссылки на все, что я сегодня упомянул будут в описании. Все ссылки я оставлю в сетилинке. это достаточно большой магазин с огромным выбором и приемлемыми, а порой очень низкими ценами. Он имеет филиалы во всех городах нашей необъятной страны, поэтому загляните, сравните цены, но если что-то понравится, то конечно приобретайте. Правда сразу скажу друзья, что на текущий момент не все из плат есть в России в наличии. Апекс или Unify найти бывает очень даже проблематично. Так что возможно вам придется поискать, но я надеюсь что в будущем ситуация изменится. Ну а с вами как всегда был Билыч, если вы хотите чтобы я поскорее сделал видео про рынок скажем B550 плат, то ставьте лайки, наберем их хотя бы полторы тысячи, и я забелю обзоры на этот рынок тоже. Также подписывайтесь и жмите колокол, чтобы получать уведомления о новых выходящих роликах. Всем пока! Еще раз спасибо и до новых встреч